Сейчас. Вот этот не помню. Сейчас, сейчас, сейчас. Не знаю, вы слушали к начну, нет. Ёлочка, ёлка, лесное, аромат. I do you? И не знаю откуда это. Зеленым махнет и, словно сказка, придет новый год. Пусть это елочка в праздничный час, каждый год. с пели, короче, на два голоса, здесь какие-то паузы, я не знаю, откуда я еду, это очень мило. Саша, привет! Та елочка праздничный час, Каждая иголочка радует нас, Радует нас. Вот это очень смешной и трава. Мы приглашаем на праздник гостей